здравствуйте дорогие друзья сейчас у нас на обзоре варочный порядок объем 500 литров расскажу о нем вкратце и в основном покажу только новые какие-то фишки которые придуманы у нас и разработаны в нашей компании вы видите варочный порядок объем 500 литров первая емкость это варочно заторный чан сусловарочный котел скажем так и вторая – это фильтровальный чан здесь мы производим непосредственно само затирание и кипячение в данном фильтр чани мы делаем фильтрацию и дальше уже делаем вир по избавлению от белковых соединений бруха так скажем сейчас поближе мы это все рассмотрим и я покажу новые штуки которые мы сделали в фильтр чани Фильтр ЧАН достаточно большого объема. Здесь у нас использованы дополнительные фиксаторы, которые позволяют крышкам не падать резко, то есть их они могут держаться в вертикальном положении и также смещают опускание и поднимание. Крышка получилась достаточно массивная и высокая, поэтому сделана такая специфическая ручка для удобства ее поднимания. Мы поднимаем саму крышку и дальше, как вы видите, ручки сделаны изогнутый немножко вниз, для того, чтобы могли легко дотягиваться до крышки и опускать ее. Сама рыхлительная мешалка она классическая, но промоечные форсунки установлены на вау с той же самой мешалкой. Вот таким образом она выглядит в открытом состоянии. Крышку можно также открывать или закрывать. Это как удобно. Очень удобно обслуживать данный фильтр ЧАН. Здесь можно подходить к нему с любой стороны. Ситы также извлекаются, достаются. Здесь вы видите, что у нас налита вода. Вода налита для того, чтобы мы могли вам продемонстрировать, как работают данные форсунки. И сейчас мы, в принципе, это сделаем. Мы закрываем крышку вот таким образом. И далее включаем вращение рыхлительной мешалки. Вращение можно происходить как в медленном, вот это самая медленная работа, также можно происходить и быстрее. И теперь мы включим насос, который будет циркулировать у нас жидкость в воде и тем самым имитировать промывку дробины. Таким образом достигается максимальное вымывание всех и из дробины. В дальнейшем происходит у нас промывка не за счет насоса, который мы сейчас показывали, как она работает, как она функционирует. Тем самым мы воду запитали сами на себе, а будет происходить за счет теплообменника, который установлен в заторный котел. Все в остальном осталось по классической схеме. Данная схема достаточно хорошо себя уже рекомендовала на рынке. Автоматика здесь представлена на, на базе ПЛК-73, которая позволяет полностью управлять данным котлом. Точнее, подключение, как и набора воды в рубашке контролировать. Также она подает воду автоматически в холодильнике, если требуется, если у нас сильно перегрет котел. Допустим, мы ушли на кипячение. А также управлять всеми ее функционалами, тенами, мешалками, насосами. Если пар достигает заданной температуры, то включается клапан на охлаждение холодильника. Дорогие друзья, в этом видео я не раскрывал полностью все особенности, которые присутствуют в данной пивоварне, потому что она сделана на базе пивоварни 300 литров. Пивоварня называется «Бархан», ссылочка вот здесь вот будет в описании. В этом видео я раскрыл те новые возможности, которые может делать фильтровальный чан, а точнее промывка дробины, как она осуществлена в данной пивоварне. Все вопросы и комментарии оставляйте внизу под видео. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч!